Отчет «Анализ расчета показателей» формирует данные заработной платы в печатной форме по сотрудникам. Чтобы сформировать данный документ, нужно в разделе «Отчеты» выбрать пункт «Анализ расчета показателей». У нас открылась форма для формирования печатной версии документа. Здесь нужно указать период расчета заработной платы, название отдела, «Организации» и нажать кнопку «Сформировать». Мы видим печатную форму по всем сотрудникам указанного нами отдела «Унесенные ветром». Данные отображаются согласно документу, расчет фактических показателей, который был сформирован в предыдущем видео. Сотрудники нашего отдела «Мелани» «Карлетт» и «Эшли». Мы можем сформировать документ по одному сотруднику отдела. Для этого нужно поставить галочку «Формировать по сотруднику». Поле справа для выбора сотрудника становится активно. Нажимаем на троеточие и выбираем из списка сотрудника. Нажимаем кнопку «Сформировать». Вот наша печатная форма. Вверху указывается название организации, период расчета. Здесь указывается ФИО сотрудника, название отдела, сколько было часов по плану в месяце, сколько отработали, наш оклад по плану и сколько выплатят за отработанное время. Сумма к выплате по показателям в категориях А и Б. Напомню, что категория А – это показатели, которые считаются автоматически. Категория Б – вручную. Сумма А плюс Б отражает, сколько всего начислили премии по показателям. В колонке «Итого к выплате» можно увидеть общую сумму заработной платы сотрудника. Внизу документа расположены поля для подписей сотрудника и его руководителей. Чтобы распечатать данную форму, Нажмите на главное меню, это самая верхняя левая кнопка в форме кругляшка с треугольником внутри. В открывшемся меню выбираем пункты «Файл», «Печать». Также можно по указанным данным сформировать и распечатать служебную записку на согласование выплаты премии по указанным сотрудникам. Для этого нажмем кнопку «Показать служебную записку». Если ее необходимо распечатать, то также нажимаем главное меню, файл, печать. Поздравляю! Теперь вы знаете все необходимое о системе мотивации. Продуктивные вам работы, больших премий. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До встречи на следующих видеокурсах.